Сегодня, 15 февраля, Церковь празднует Сретение Господня. Праздник Сретение Господня относится к древнейшим праздникам Церкви. Однако торжественно отмечать его стали сравнительно поздно, в VI веке в Византии. Но это традиционно один из самых красивых церковных праздников. «Светение» означает «встреча». В этот день Богородица и праведный Иосиф принесли в Иерусалимский храм Богомладенца Христа. По ветхозаветному правилу, на сороковой день после рождения мальчика женщина должна была совершить очистительную и благодарственную жертву, а младенец получал благословение в Иерусалимском храме. Вот уже почти 300 лет при храме жил праведный священник Симеон. Когда-то давно ему было предсказано, что он не умрет, пока не увидит спасителя мира, о котором говорили ветхозаветные пророки. И вот день долгожданной встречи настал. В этот день каждый верующий человек испытывает нечто подобное тому, что чувствовал праведный Симеон. Этот день служит напоминанием о предстоящей встрече каждого из нас с тем, кто искупил наши грехи.